Всем привет, друзья! В этом видео хочу вам показать, что я заказал себе в свой автомобиль Kia Rio 4, а именно в багажник. Все прекрасно знаете, что в автомобилях Kia Rio 4, Hyundai Solaris 2, да и, скорее всего, во многих автомобилях, пол сделан из такой тонкой фанеры, которая со временем может сломаться от веса, например, если у вас здесь много вещей лежит. И также не особо удобно доставать запасное колесо, если вдруг на дороге... Вы где-то его прокололи, либо оно вас просто спустило, и вам э, нужно, например, поменять колесо. Смотрите, приходится полностью поднимать, соответственно, вот эту вот фанеру, а то и даже вытаскивать, чтобы нормально достать запасное колесо. В связи с этим было решено заказать фальш-полубагажник пол в интернет-магазине Мавика, где я заказывал также накладки на ковролин в салон своего автомобиля. Давайте я вам сейчас покажу. Как он выглядит Только сразу вас предупрежу Что если вы будете заказывать такой фальшпол То он приезжает в огромной коробке И она у меня еле вместилась в багажник Пришлось откидывать заднее сиденье. Соответственно И вмещать эту огромную коробку Поэтому если вы будете заказывать И забирать ее с почты То предварительно выложите все из багажника Достал фальшпол из коробки Соответственно он еще был обернут Пленку защитную упаковочную Подходит данный пол на автомобиль Kia Rio 4 с 2017 года и на Hyundai Solaris 2, тоже с 2017 года. Выполнен пол из влагостойкой фанеры и обшит карпетом. В общем, вот так вот он выглядит. Фанера покрашена в темный такой цвет, темно-серый, точнее сказать. И получается здесь у нас за карпетом еще... Три петли для того, чтобы откидывать вот эту часть. В общем, сейчас я уберу штатный полик, поставлю новенький. И мы с вами проверим, как будет удобно достать запасное колесо. Соответственно, также, как он будет смотреться у нас в багажнике. Итак, давайте устанавливать. Так, Вот такой вид уже получается в откинутом состоянии запасное колесо уже можно в принципе доставать и так ну и давайте закроем эту часть ну смотрите друзья вот такой вот вид чуть повыше получается чем штатный но в глаза не бросается смотрите у нас здесь получается как такой как кармашек с этой, с этой стороны Здесь также есть специальное отверстие Для того, чтобы поддеть рукой И поднять вот эту вот часть Все подходит идеально Все штатно, так сказать И, конечно же, удобно, друзья Ну, а теперь давайте попробуем достать Запасное колесо Откидываем Так, естественно, достаем эту штуку так опять не отсюда честно друзья ни разу не доставал запасное колесо из багажника за то время которое я владел этим автомобилем а это уже два с половиной года слава богу что все хорошо и оно мне ни разу не пригодилось но мало ли так достаем Одной рукой нет. Очень удобно. Но все же получилось. В общем, друзья, я считаю, что очень удобно. Иначе бы просто пришлось бы штатный. Либо держать одной рукой, а другой доставать. Либо полностью вытаскивать. Опять же, если вы возите много вещей в багажнике, то предварительно, конечно, лучше что-то убрать для того, чтобы откинуть... Вот эту вот крышку. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Фальшпол мне очень понравился. Сделан он довольно-таки качественно, однозначно лучше, чем штатный. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. А также оставлю еще промокод, с помощью которого вы сможете купить его еще дешевле. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи, дорога. Всем пока.